Всем привет, ребят! Сегодня вторник, 13 декабря, и этот день, он насколько насыщен новостями, которые происходят в криптовалюте, да и не только, поэтому решил записать быстренько коротенький ролик. Надеюсь, успею. Если не успею, то он выйдет завтра, потому что проблемы с светом. Должны сейчас как раз выключить, Могу не успеть смонтировать, но надеюсь, он будет в любом случае полезным, потому что информация будет... Касаться всего того фуда, который происходит вокруг биржи Binance, будет ли скам биржи, закроет ли СИЗИ, будет ли рынок дальше падать и также заглянем на мою позицию. Я снимал ролик недавно, что торгует только от ланга и у меня позиция набрана от 15800 и также посмотрим, что с ней происходит, что я планирую с ней дальше делать. Кому интересно, присажимся, погнали. Как вы видите, сегодня я сижу с свитере таком большом на меня. Потому что, ну, как понимаете, Binance китайцы, да, и как всегда у них по размерам что-то не сходится. Заказал один, пришло больше, ну, неважно. Пришел целый бокс такой, и это не реклама, что я тут сижу, Binance рекламирую, нет. Это я выиграл как участник обычный гейлбокс, еще летний. Там пришла такая коробка, и тапочки, и фляжки, и носки, и свитер, и две футболки, и коврик. В общем, чего там только напихали, в общем, спасибо. Приятно, хоть что-то выиграл, хоть раз от биржи. Смотрите, сегодня утренние новости начали с того, что я сделал пост свой телеграм-канал. Кто еще не подписан, залетайте. Сэм Бэнкенфрид. Я очень возмущался, почему на свободе и пишет твиты какие-то. Наконец-то на Вагамах власти США сообщили, что он официально там арестован, выдвинули уголовное обвинение. И он содержится под стражей в ожидании экстрадации в США. И дальше я еще предположил, что на биржу Binance теперь будет еще активно нападать вкидать вбросы проплаченная информация о том, что с биржей тоже там не все так гладко, что те отчеты, которые они типа предоставляли, они не действительны, в чем я, конечно, глубоко сомневаюсь. Но как бы там ни было, произошла огромная паника. Сначала был пролив там вчера BNB, потом ТВТ токен пролился, и пошел сегодня сумасшедший, просто рекордный, наверное, отток от биржи Binance. Думайте, там практически на сегодняшний день, может, уже больше, около 3 миллиардов долларов выведено с биржи. То есть, биржа все это выводит. Пока, слава богу, тут -фу -фу, без проблем. Единственное, там закрывали, не знаю, открыли, не открыли сейчас вывод по USDC коину. Но это такое там с этими стейблами у них постоянно война, да, потому что если вы выводите BUSD или, например, USDT там проблем с этим нет, поэтому биржа выводит и выводит колоссальное для себя деньги, они не раз с этим сталкивались. Я надеюсь, они с этой ситуацией справятся дальше. Почему так происходит? Потому что этот кучерявый дебил, да, он есть просто гражданин Америки, и американцам вот реально, наверное, просто вот щемит и давит то, что китаец создал монополию и реально Чуть ли не держит весь рынок криптовалют. Если вместо Сизи был кучерявый, сам Бенконфрин, если у него получилось не кинуть там, на 10 ярдов людей 1 миллион пользователей, а наоборот создать то, что создал Сизи, да, вот, чуть ли не монополию, да, лучший игрок на рынке, самый богатый человек в криптовалюте, реально самая топовая биржа. Пользоваться ей ну, руку на сердце реально одно удовольствие то, конечно же, их давит. Это китайцы, тут американцы, блин, вот так вот посадили, присадили. Я больше чем уверен. Плюс Сэм Бангкенфрид всегда спонсировал правительство. И демократов там, и республиканцам, неважно. В общем, те, кто имеет связи и хорошее управление США. Видимо, они не смогли закрыть на это глаза. И пришлось все-таки дернуть и посадить самого Сэма. Но... Они, я так понимаю, хотят и расправиться еще и с китайцем, потому что, вот как это так, Китаец тут выиграл, А у них, вы знаете, на государственном уровне вообще Китай и США, это ну, просто несовместимо. Хотя СИЗИ постоянно говорит, что биржа не китайская. То, что он там китайец, это не означает, что биржа Binance китайская. В общем, вот эти все терки, которые сейчас мы наблюдаем с вами, привели к огромному оттоку вывода средств с биржи Binance. Что по этому поводу я думаю? Ну, во-первых, я не знаю, даже не то, что после скама, а еще до скама FTX, я постоянно напоминаю, наверное, раз в месяц на канале, что не храните деньги на бирже, на любой бирже, в том числе и на Binance, неважно, зачем вам хранить вообще деньги на какой-то бирже, если вам не принадлежит. Не принадлежат ключи да, к данным активам. То есть, если вы завели на бирже, это токены биржи, это не ваши. Просто на бумаге они типа ваши, но принадлежат не вам. Просто скачайте не кастодиальный кошелек, если не хотите покупать там аппаратный, да, платить, там 150 долларов или сколько. Хотя если впал, там по 50, тоже неплохие аппаратные. Просто скачаете отрасвалит кошелек или тот же сейф пал, не знаю, вангинч, не кастадиальный кошелек, сид фраза. Купили какую-то криптовалюту по тем ценам, которые хотели, вывели себе и ждите. Ну, просто цена если вырастет до тех значений, которые вы хотели продать, заведете обратно, ну туда-сюда дерните, там доллар потеряете. Ну, максимум 3, если вы эфириум отправляете или биткоин. И все, и вы защищены, вы спите спокойно, да неважно, что там происходит. Ну вот, если вы трейдер, торгуете активно на три дня, то, ну, держите эту сумму, которую готовы потерять. То есть, именно для, той, э, для торговли. И если вы торгуете, то торгуйте там что-то на Binance, что-то на OKX, что-то на хобби, что-то на Байбит. Если у вас там огромные суммы, но ну, раз, разложите на 4 биржи и открывайте позиции там, ну, поровну, да, там 4 части. Поэтому если у вас там 10 тысяч долларов, вы на них торгуете, привыкли на Binance, ну торгуйте половиной тысячи на Binance, 2,5 на, на Bambit, на OKX, 2,5 на хобби и все, вам будет легче от этого. Это что касается внутридневной торговли. Зачем вот эти все нервы, переживания и все такое? Потому что вот смотрите, куча людей получается держала деньги на бирже, теперь у них зачесалось, пошел фуд неприятный, они начинают делать вот такие выводы из бирж и происходит сумасшедший отток. Я надеюсь, я более чем уверен, что Binance с этим справится, потому что и доказательства резервов были, и плюс там СИЗИ уже затвитил холодный кошелек, в котором около 6 миллиардов, типа, содержится криптовалюта, не знаю там, насколько это, в действительности. Но имеем факт тот, что если бы это была биржа не Binance, а вот даже FTX, то, наверное, мы бы уже получили прям сегодня скам. Если бы это был, например, биржа менее ликвидно, это любая там хобби возьми, окей, чтобы сейчас подали все вот так запросы, то, наверное, уже легла биржа. Потому что, думайте, с 3 миллиарда вот так сразу вывести, и сейчас я более чем уверен оттоки продолжается, потому что у нас же, ну, одни паникеры То есть, изначально перестраховаться и сделать так, как им говорят, они не хотят, а потом в панике все вот это начинается выводить. Вот сейчас Пойдите куда-то, я не знаю, куда вносили депозиты, все в один банк, неважно, любой банк возьмите. И представьте, все те, что вложили деньги сюда, в банк, сейчас скажут, давайте мне обратно. Да никакой банк вам не выведет депозит, они будут тянуть до последнего, через месяц могут вывести, через две, такого нет. А биржа, видите, должна вам в одну секунду вывести деньги. И они это делают. А любой банк бы не вывел, потому что ликвидности не хватило бы. Потому что банк тоже на ваши деньги зарабатывает деньги куда-то там инвестирует, занимается всякими делами, но только э, не теми, чтобы удовлетворить ваши запросы. Банк удовлетворяет всегда свои запросы. Так же самое некоторые биржи и пользовались этим, такие плохие, как FTX, и когда вот дело приспичило, нужно срочно выводить, а нечем, потому что то там, то там, то тому кинули, и все, деньги распихали, а выводить нечего. Вот. Но, как мы видим, сейчас, дай бог, Бинансы все хорошо, я думаю, с этим не справиться. Это не первый раз с эти нападки. Еще раз повторюсь, это только потому, что они просто стали манипулистами, крупнейшим игроком на рынке. И когда мне говорят, некоторые чаты вот, и скидывали мне, и вообще я видел в некоторых чатах, пишут, что сейчас отток серьезный бинансов. Надеюсь, вы вывели деньги с этой помойки. А мне так смешно просто читать, вот ты такое пишешь. Ты серьезно? С помойки? Бинанс-помойка? Но если Бинанс-помойка, то что говорить вообще в остальных биржах? Ну, представьте, вдумайтесь, 95% всего оборота, всех торгов, всех денег, всех средств именно в централизованных биржах, все на Бинансе. Как это может быть помойка? Да нет, это просто они одни из лучших. И, конечно, всех это бесит, блядь. Я сейчас не топлю за Binance, ребят, у меня на Binance абсолютно нет никаких средств, у меня там осталось несколько сотен долларов просто для торговли, и несколько сотен там на OKX, на Huobi и что-то на Bybit еще есть, все, это то, что где-то я там тыкаю, что-то себе на хлеб заработать. То, что касается, я покупаю альткоины там, для инвестиций в долгу, я купил, вывел на кошелек, все, до свидания. Если все так делали, не было бы вот этой паники и не приходилось бы бирже в день выводить по 3-5 миллиардов этим самым паникюром, понимаете? Но несмотря на это, давайте перейдем на график, несмотря на такой фут, на такие супер негативные, казалось бы, новости, потому что еще раньше, я думаю, рынок бы отреагировал опять бы, биткоин на процентов 10 упал бы, альта на 20-30 бы упала. Но, как мы видим, биткоин держится, и мало того, как я говорил, торговать буду только в лонг, у меня позиция с 15-800, первый я закрыл по 16-500. Вторая цель у меня, ордер был 18500, но я его закрыл раньше по 17900. Потому что на таком рынке я хочу прибыль свою защитить и забрать. Вот, для меня это важно. И третью позицию я оставляю. Вот видите, у меня конечная цель 19900. Там уже мне все равно, дойдет, не дойдет. Я все равно третью часть, вот это что осталось, буду держать там до посинения. Либо же я перевел уже стоп без убыток. Стоп без убыток я поставил на 16%. Вот сюда, под этот э, лой, да, 16800. Ну, я более чем уверен, его, наверное, вынесут. Но дело в том, что если его даже вынесут, это уже плюсовая позиция. Это даже не в БУ. что с 15 на 800, 16800, это 6% профита даже с последней позиции останется. Поэтому здесь я доволен, что именно выбрал стратегию торговать вонг. И если даже мы еще раз придем в эту зону, 15, 600, 15 500 до 15 плоти, я буду смотреть и также рассматривать э, и набирать повторно лонг. Ну, если, естественно, мы не повалимся камнем вниз. Так вот сегодня, что же дало толчок такой к росту? Да? Мы не увидели не то, что падение на таких, казалось бы, новостях, а у нас идет рост по биткоину. Ожидания по годовой инфляции в США были на сегодня 7,3%, а вышло 7,1%. То есть ниже это очень позитивный знак. И S&P 500 тоже отреагировал ростом. Сейчас идет коррекция. Все это дело может продолжиться вплоть до завтрашнего дня, потому что завтра еще будет выступать Пауэлл. Завтра будет принято решение по ключевой ставке ФРС. И ожидание рынка 0,5%. Но если поднимут на 0,75%, вся эта история, конечно же, в негативном ключе обратно развернется. И биткоин, скорее всего, пойдет обратно в зону 16, 600. То есть, такой вариант может быть. Если нет, позитив 0.5. Я думаю, это будет позитив. ожидания рынка. То, что ожидает, в принципе, всегда дает, ну, как минимум, либо просто мы флайтим, либо чуть-чуть ростом, либо хороший рост. Да? В любом случае, это будет не негативная новость. И тогда уже может отработка 19.900, там по моей позиции, может даже отработает э, перспективы И плюс еще добавку этого, если будет позитив. Я более чем уверен, сейчас уже шартистов немного подбрили. И шарты новые они будут налипать. И на вот этих налипаниях шартов, конечно же, будет легче маркетмейкеру тянуть вот эту всю историю выше. Мы сейчас не говорим о никаком развороте. Просто говорим об отскоке хотя бы до 1020 долларов. А дальше уже будем смотреть, как оно и далее будет все развиваться. Потому что S&P 500, в принципе, то, как я рисовал, уже пришел в зеленую зону. Повторно он вынес тоже там шортистов шар Сейчас корректируется и дело в том, что он может пойти на коррекцию еще глубже. А если там будет все плохо и паул Обратно что-то там ляпнуть Как всегда какую-то ерунду как Негатив посеет Тогда уже пойдет индекс на коррекцию И если он обновит свое дно Как я и чертил То 3200, 3300 по индексу Может даже 3 Можем тоже увидеть Перспективные двух трех месяцев Все может быть но как бы там ни было, ребят, самое главное, что сейчас должно случиться, это чтобы Binance и CZ выдержали вот эти нападки. Естественно, это все проплаченная история, проплаченный фуд. За него цепляется, потому что он реально правит рынком. Ну, потому что это полная монополия. 95% рынка держать – это монополия. Естественно, человек не с Америки. И, блин, что это такое? Нет, они, конечно же, хотят рынок под себя забрать и здесь уже я не знаю что будет потому что либо сизи придется прогнуться под вот эту всю историю но если он будет кувыркаться я не знаю чем это закончится вряд ли он там будет сидеть как санбан за решеткой но могут конечно окончательно придавить надеюсь такого не случится потому что ну как минимум бинанса я думаю есть средства чтобы ну Давайте, скажем прямо, разобраться в этой ситуации, да. Но, как вы видите, несмотря на вот эти, казалось бы, очень ужасные новости с биржей Binance, рынок отреагировал даже ростом. То есть, я не говорю сейчас о каких-то отчетах. Когда FTX скамилась, индекс тоже на новостях очень хорошо рост. А биткоин, вы видели, упал камнем. Когда ламеда рисешь, да? Поэтому, а сейчас, ну... Как бы не было такого. И это говорит об одном, что даже вот такие негативные супер новости а рынок держит. Это дает, скорее всего, плюс рынку и, скорее всего, намекает нам на то, что мы реально, если на дне, если не прошли дно, то мы реально уже где-то рядом. Потому что сейчас самая главная задача, вокруг чего вот это все началось по бинансу сделать какую-то финальную вот эту... Не знаю, обвал, чтобы вы продали всю свою криптовалюту, которая особенно в минусе, там 70%, 60%, 50%, 80%, может, у кого 90%, чтобы вы это все полностью распродались, отдали за копейки, чтобы забыли об этом рынке, и чтобы вам ничего не было нужно, чтобы вам ничего не хотелось. В общем, попросту, чтобы вас оставить полностью и без денег, и без крипты. Вот это и есть... Самая главная задача, что сейчас происходит. Я более чем уверен, кто вот это все выдержит. Потому что я говорил, 22 год для криптовалюты, наверное, самый ужасный в истории. И по сей день это все продолжается. Неизвестно, чем еще закончится. Но как бы там ни было, кто вот это все выдержит, я думаю, долгосроки ваше терпение как минимум окупится. Но как бы там ни было, не забывайте, что рынок криптовалюты является очень высокорисковым. Поэтому никогда не инвестируйте. Ту сумму которую не готовы потерять ваше мнение что вы думаете об этом что сейчас происходит с бинансом как вы думаете выстоит ли биржа Binance или ждет крах как ftx будет мне интересно почитать об этом комментарии обязательно пишите ну, и не забывайте подписываться на youtube канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить еще видео а на этом у меня все друзья всем желаю удачи всем профита всем пока